Привет вам из дождливых Германии. Наконец-то команда профмонтажа дошла и до Германии. И какой монтаж мы произведем, что за монтаж, и как мы сделаем его тут, поговорим в этом ролике. Поехали! Мы приехали сюда, чтобы сделать монтаж в энергоэффективном доме, вернее дома, которые будут сертифицированным класса А или А+. Вкратце, кто это не знает, уже, наверное, давно 2014 года во всей Европе, в том числе в Германии, дома, которые должны строиться и сдаваться в эксплуатацию, они должны быть минимум сертификата класса А. Что такое дом класса А? Это дом, у которого годовой расход энергии не превышает 2 евро за 1 квадратный метр. Ну, насколько вы понимаете, речь идет об энергоэффективных домах. Сюда нас позвали смонтировать окна Salamander Blue Evaluation 82, 82 миллиметра производители венгры, если я не ошибаюсь. Монтировали мы теплый монтаж как называется у нас, но немножко с другими изменениями, вот об этих изменениях мы и поговорим. Как вы заметили, да, мы произвели монтаж еще 9 раздвижек, да, простых раздвижек. И все окна идут с ролетами и встроенными маскетными сетками. Я спрашивал здешних людей, если тут есть комары, и они сказали, что, блин, таково их нету, но... давайте поговорим про монтаж э, смотрите для того что у нас было очень много работы и сжатые сроки э, вернее сжатые сроки почему нас тут никто не гонял нас тут э, хорошо примели спасибо компании которая нас позвала они очень добросовестно к нам отнеслись во-первых тут э, возможно работать с 8 часов до 6 часов вечера э, больше нельзя, ну, потому что соседи ну, соседи не разрешают, никак у нас. Хочешь, можешь работать до 12. Во-вторых, э у нас были билеты на самолет, ребята вчера уехали я остался ради того, чтобы доснять этот ролик до конца. Потому что было очень много работы, никто не успевал ставить руку на камеру, снимать и хотели, чтобы успеть до, вчераш... до субботы, до вчерашнего дня. Но вернемся к монтажу. Использовали мы тут, э, снаружи и с внутри, использовали мембрану Ильбрук. Вернее, скажу правильно, снаружи мы использовали Ильбрук, а с внутренней части использовали Вёрт. Ввиду того, что тут э, никак у нас можно пойти там купить сколько пленок тебе хочется и когда тебе хочется. Тут они идут под заказ, их заказывают и получилось так, что на этапе, когда уже ближе к завершению нам не хватило внутренней пленке и инженер, который отвечал за нас, поехал в компанию Ильбрук и ему дали универсальную пленку, мы ее вставили из внутренней части. Обязательно те же пластиковые клинья, те же пластиковые клинья, которые ну, мы используем везде, они, они, тут правда не то, что в разы дороже. Ну, один клин стоит, я не знаю, но ну, намного дороже, чем по сравнению у нас. И посередине вместо пены мы использовали вот такую штуку. С наружной части мы использовали алобен и Самая крутая фишка, вот этот крепеж, но об этом крепеже мы поговорим в другом видео. Мы вставили наружную пленку, вставили посередине эту мембрану. Хотя ее можно было и установить только мембрану без наружной, без внутренней пленки. И потом еще с внутренней части мы всунули поролонный шнур. Сюда Всу, всунули поролонный шнур. И... Все это потом приклеили специальным герметиком для, для пленок. Я немножко остался в недоумении, почему вот у нас есть пленки, у которых есть скотч с обоих сторон. Тут там, сколько искали, либо мы неправильно искали где-то, но мы не нашли. Честно, короче, мы сюда ехали, там, Германия, Германия, да, одна из... Моих давних э, мечт было там произвести монтаж в Германии. Я уверен, что это не, не последний монтаж, который мы произведем э, тут в Германии. Мы находимся 60 километров от э, Берлина. Я ждал, э, честно, что-то... Блин, как нам вот все говорили, Германия, Германия, да там в Германии это, да там в Германии то, Ребят, то, что мы сделали тут, то мы делаем и дома. И я уверен, то, что мы сделали это выше высший пилотаж для них. Я видел много... Короче, это... вот слово Германия стопудово это не то, что, блин, у меня в башке было. У нас есть намного качественнее пленки, хотя тоже от этого производителя. У нас есть намного крутые герметики, хотя тоже от таких производителей. Про пены я вообще молчу. Блин, я ломали голову, почему, где, какая пена, у нас есть намного вещей лучше сделано, и я хочу вам сказать другое, если кто-то вам скажет, что вот, блин, немец придет, вас будет обучать, я уверен, у нас есть такие ребята, которые дадут фору любым немцам.